Посмотрите на небо, посмотрите на землю, Окружающий мир нам говорит о беде. Вы прислушайте сердце и услышите голос, Голос истины вечно. Он зовет нас к Себе. Остановитесь, люди, ради Бога, Ведь жить еще осталось нам немного. Остановитесь, люди, я прошу вас, И порока в этом мире жестоко. Только видите виде мы пути не хотим. А Христос призывает. Посмотрите на небо. Только там может каждый свою счастье найти, но вперед устремляясь, в суету погружаясь, мы не слышим тот голос, погибая возле. Только Бог милосердный, своим голосом вечный. Все зовет непрестанно Обратитесь ко мне Остановитесь, люди, ради Бога Ведь жить еще осталось нам немного Я прошу вас Посмотрите на небо, Посмотрите на землю, Загляни себе в душу, Бедный ты человек, Ведь земное все тленно, Жизнь пройдет в свое время, Только вечный Бог хочет Остановитесь, люди, ради Бога Ведь жить еще осталось нам немного Остановитесь, люди, я прошу вас Это Божий.